Итак, дорогие друзья работа выполнена вы сможете полюбоваться тем что мы сделали и сейчас мы хотели бы поговорить с нашей уважаемой заказчицей как она увидела то что мы сделали как она относится к тому что мы преодолели кстати сейчас время где-то не посмотри сколько сейчас времени три часа практически то есть начали мы в 8 утра сейчас три часа дня и мы вывесили сколько получается? Полтора? Полтора гектара, да? Ну вот что вы скажете, как вот вы оцениваете то, вот, что вы увидели и вот, что вы ожидали и что вы увидели? Вы знаете, я честно вам скажу, я не поверила в то, что вы сделаете это быстро, а в то, что вы сделаете это сегодня, мне даже... Мне даже я просто смеялась. Не это. верили, да? Я не верила, в принципе. Не Когда я около 12 часов вышла домика и увидела, что большая часть работы уже сделана, я стала ходить просто сзади за вами по питам, А я говорит, не видел я, вас. Я как в сказку да? попала. Да? Потому что вы возродили полностью мою веру в людей, мою веру в мужчин, мою веру в работников. В то, что люди работают, умеют работать. Поэтому благодарю вас от всей души. Спасибо. Спасибо огромное. Как работать, как вы, не умеет никто практически. Я живу. Выглядите не вы не хорошо, ли. и такое ощущение, что вы а, прекрасно всегда чувствуете себя и м, выглядите великолепно. Спасибо. Но я хочу сказать, что вот я видел много людей, угу. и таких людей, как вы, я видел. Да, ну, это... спасибо. Вас. Спасибо огромное. Благодарю. Спасибо огромное. Итак, э, что я хочу сказать. Мы работаем, так честно говоря, всегда, э, и, и очень приятно, и что... За 60 лет не ну, мы работаем очень тихо и аккуратно так, чтобы не шуметь и поэтому, наверное, нас не всегда слышно и видно вот, и хочу сказать, что э, нам очень приятно видеть таких заказчиков, честно клянусь, да э, во-первых, очень аккуратно приняли нас встретили, да, и отнеслись к нам очень мягко, потому что я видел в ваших глазах, что вы действительно не верите, что мы да, это сделаем. Да, да и вы так верю. еще подхихикываете, что я там да. с другой стороны, да, да, вроде как не с той стороны стал да. работать. Но э, я хотел бы сказать, что если вам что-то понадобится, мы всегда готовы вам помочь. И э, как вы правильно сказали, что вера в людей – это не только вера в деньги, да, и скорее всего это не вера в деньги, а именно в человечность. И поэтому, если вам понадобится наша помощь, вы обращайтесь к нам Благодарю. всегда. Потому что участок крайне сложный. И трава была крайне сложной, Потому что до вас много людей пробовали косить эту траву, а почти, Практически никого не получилось. Я не Сказали, 7 бригад при, при, да, приехало. Да, да. да. да. Кто-то уезжал, кто-то решил погулять, кто-то там еще что-то. Даже так? Да, естественно. Ну, вот они То есть в... они не косили, а просто понимали, что они не справятся, да? Да, да. Вот, поэтому я вам очень благодарна. Спасибо вам. Мы тогда еще закончим сейчас работу, которую вы просили мы там прокосим. Хорошо, ну, в ту сторону пройдем и обратно. А, потому что хорошо. нам посерединке нужно пройти и по краям. Хорошо. Вот. Хорошо, спасибо огромное. Рады очень, что у нас есть такие замечательные заказчики. Обращайтесь да. всегда нам. И действительно, мы поможем и приедем. Мы приехали издалека, вот я хоть и родился в но приехали из Суборского района, так что издалека. Но очень приятно, что мы приехали и вот это все сделали для вас. Все, Спасибо огромное. Все, Спасибо всем.